друзья, дорогие партнеры, всем здравствуйте! Ну что ж, очередной понедельник, очередная наша встреча, чему я очень рад. В последнее время мы делимся очень большим количеством техник для проработок различных областей тела. Сегодняшний онлайн семинар не исключение, и мы с вами затронем очень важную и актуальную тему, а именно оздоровление нашего состояния шейно-позвоночного отдела. Поэтому, если среди ваших знакомых, друзей, mm -hmm. если среди ваших членов семьи а, есть те люди, которые сталкиваются с данными проблемами и еще не до конца, понимают, из-за чего все это возникает и как можно данную ситуацию разрешать. Пожалуйста, напомните им, что прямо сейчас они могут подключиться и получить ответы на свои вопросы. Конечно же, область шеи, область плечевого пояса, область верхней части позвоночника являются невероятно важными для общего здоровья нашего тела, потому что все они располагаются в верхней части нашего тела и соединяют голову с туловищем. Если же данные области находятся в застое, в блокировках, то это не позволяет проходить достаточному уровню энергии ци и крови, что очень легко провоцирует головокружение, головные боли. И, конечно же, в дальнейшем при ä, попустительстве, так скажем, данных ситуаций, это все уже перерастает ä, в плечо-лопаточный периартрит и также в шейный спондилез. <говорот> В настоящее время именно вот э, плечелопаточный периартрит, а также шейный спондилез – очень распространенные э, заболевания среди э, населения. То есть если из 10 человек мы осмотрим э, состояние здоровья данных областей, то у 8 из 10 обязательно э, обнаружатся данные недуги очень многие также когда а, начинают обращаться к специалистам говорят что вот у меня шейный спандилез однако не все до конца понимают что именно сам шейный спандилез подразделяется еще на пять различных типов от этого конечно же и строится и лечение. Но到底, какие рецепты, Однако в жизни немного возможностей для того, чтобы отрегулировать данные состояния. Поэтому сегодня я хочу вам продемонстрировать очень легкий, простой и безопасный действенный способ, как можно это сделать. Итак, шейный спондилез по степени тяжести можно подразделить на пять типов. Первый тип это мышечный. 啊, значит, мышечный тип он проявляется в образовании уплотнения в точке таджуй, то есть в области седьмого шейного позвонка и уплотнение мышц в данном месте, то есть образование так называемого uh, шишки богача. Традиционно китайская медицина гласит, что данную область необходимо отдельно прорабатывать воздействие на меридианы, воздействие на седьмой шейный позвонок, благодаря чему будет происходить уменьшение данного образования и налаживание проходимости ции крови, соответственно и облегчение состояния. 啊, второй тип – это спондилез нервных корешков. 发麻的现象, 啊, кроме признаков, первого типа сопровож, сопровождается онемением пальцев рук, 啊, в особенности больших, средних пальцев и мизинцев. У некоторых людей часто наблюдается, что пальцы начинают неметь, но не у всех имеется понимание, то есть с чем это связано, с какой областью именно шейных позвонков. Поэтому сейчас я бы хотела вам очень просто объяснить, для того, чтобы вы на будущее запомнили. Немногие знают, что а, при анемении, например, большого и указательного пальца, либо указательного, среднего, либо среднего и безымянного, либо отдельно, мизинца происходит именно взаимосвязь с шейными позвонками. Поэтому нам необходимо данные моменты обязательно понимать. Пим, После сегодняшнего моего онлайн семинара вы самостоятельно даже сможете в будущем определять при онемении пальцев состояние шейных позвонков. Итак, если у нас ощущается онемение в указательном и большом пальце, это говорит о нарушении состояния пятого и шестого шейных позвонков. ,第七 ,第七 если происходит онемение среднего и безымянного пальца это говорит об нарушении состояния шестого и седьмого шейного позвонка. Если же происходит не менее состояния мизинца, это говорит о нарушении состояния первого, седьмого шейного позвонка и первого грудного позвонка. Еще одно состояние Сейчас третий тип, который относится к шейному спандилезу Это спандилез вертебральной артерии Данный тип он проявляется во внезапных головокружениях Состояние ряби в глазах и ощущение резкого прилива крови головному мозга. Также при поворотах головы в левую и в правую сторону возникают болевые затруднительные ощущения. И также часто происходит вот именно такое послабление в области головы. То есть легкие головокружения, состояние такой нестабильности. Если же мы говорим о запущенной стадии данного третьего типа, то у людей часто наблюдается рвота и также наблюдается шум в ушах. Если же использовать профессиональные знания традиционной китайской медицины, то данную ситуацию также можно без проблем разрешить и восстановить. Ну а четвертый и пятый тип уже шейного спондилеза относятся к очень Тяжелым стадиям, на которые мы не можем самостоятельно регулятивно воздействовать, да? мы можем только воздействовать, оберегая уже свое здоровье от сильных проявлений данных состояний. То есть, пожалуйста, сейчас запомните, что четвертая стадия это спандилогенная цервикальная миелопатия, а пятый тип это шейный спандилез смешанного типа. Четвертый uh, тип, uh, он относится к таким состояниям, когда даже uh, на прогулке, то есть uh, идя обычным ходом, человек ощущает uh, уже состояние такого uh, головокружения и потери баланса. То есть при походке человек начинает испытывать uh, такое состояние uh, слабости ног, такой мягкости, то есть не чувствуется uh, твердая поверхность. А, также еще одной характеристикой данного четвертого типа является неповоротливость головы, так как это сопровождается сильными болями. Также а, еще одна характеристика является при резком а, повороте головы, да, в левую и в правую сторону, начинается большое сильное головокружение. Ну, а при пятом типе, именно шейном спондилезе а, смешанного типа, сюда уже входят все вышеперечисленные типы. Ну, а сейчас мы скажем а, о проблемах уже с плечевым поясом, а, которые часто проявляются также. Они подразделяются здесь на две причины возникновения. 是由于年龄的增长, 魔伤, 老损, 所产生的疼痛, 包括肌肉型的疼痛, 呃, состояние плечелопаточного лопаточного периартрита 呃, встречается обычно 呃, в возрасте выше 50 лет. Однако современный образ жизни приводит к тому, что данные проблемы появляются даже у более молодого возраста. Здесь можно выделить также состояние вот именно периартрита, которое вызывается мышечной атрофией. То есть прочность и эластичность мышечных волокон ухудшается, их напряжение приводит к болевым ощущениям. То есть это была первая причина именно плечо-лопаточного периартрита, повышения возраста. Еще одной причиной является именно холодный фактор, который часто воздействует на область плеча, застужая его и образуя сырость. Поэтому, дорогие друзья, вот обращая на данные а, перечисленные факторы внимания, а, я уверен, что в будущем вы будете уже а, осторожнее следить за своим телом, именно за областью а, плечевого и а, шейного а, состояния. Ну а сейчас я бы хотела вам также дополнительно продемонстрировать технику, которая поможет уберечь данные области от нарушений и ухудшений. 啊, дорогие партнеры, перед тем, как я начну данную процедуру, хотелось бы еще раз всем напомнить, что без прохождения углубленного курса именно проработки данной техники не стоит лишний раз самостоятельно, так скажем, выдумывать, да, как правильно необходимо делать данную технику. То есть здесь необходимо понимать, на какие точки мы воздействуем, с какой интенсивностью необходимо воздействовать на тело и по времени, как долго мы должны все это прорабатывать. То есть, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. 也不用去担心,我们老师给大家展示的这些手法 都是我们这一台精默通可以配合的中医理疗的方法 后期的话,我们会给大家进行线上培训 также я хотел бы вам сказать, чтобы вы не переживали, не волновались, потому что очень скоро уже специалисты международного бизнес колледжа ФАХО будут проводить данные углубленные обучения, на которых вы сможете понять и разобраться, как использование биоэнергомассажеров в совокупности со знаниями традиционной китайской медицины могут оказывать воздействие. 啊, неважно, кому 啊, мы осуществляем проработку, 啊, при 啊, начальной стадии обязательно мы должны использовать 啊, энергетический бальзам 5 капель, а также массажный гель. 因为我们遗器呢, для чего необходимо использовать данные разновидности продукции потому что сам биоэнергомассажер включает в себя функции таких древних традиционных методик как иглоукалывание массаж гуаша туйна прижигание и так далее поэтому используя Массажный гель и используя энергетический бальзам, мы также помогаем воздействовать биоэнергомассажеру на области нашего тела. Это поможет качественно достичь в короткий срок улучшения состояния от использования традиционной китайской медицины. При этом даже не нужно будет лишний раз обращаться uh, в больницу, не нужно будет прибегать к использованию uh, лекарственных препаратов, то есть результат может прийти очень uh, близко и, uh, в, так скажем, в домашних условиях. Uh, все, что мы используем, является абсолютно безопасным и uh, не может нанести какой-то вред состоянию здоровья. Итак, когда мы начинаем приступать уже к проработке данных областей, мы воздействуем на точки, открывая их. Во время проработки обязательно мы должны сотрудничать с клиентом, мы должны обязательно с ним находиться в контакте, спрашивать о интенсивности, достаточно ли ее, либо же стоит немножечко ее убавить, либо повысить. То есть необходимо, чтобы человек, которому вы оказываете данную процедуру, чувствовал себя максимально комфортно. Uh Итак, а, сейчас данный шаг а, мы а, оказываем именно на точки, которые располагаются в шейно-плечевом отделе. А, также эти точки воздействуют на состояние здоровья именно а, плечевого сустава. Uh. Обратите внимание, что а, вот данные точки, данные методики, их объяснения, как правильно задействовать и использовать, а, в очень скором времени уже а, начнут вам объясняться, да, то есть на семинарах которые, между прочим, международный бизнес колледж Фахо уже начал активно проводить. Уже определенное количество партнеров. успели пройти данное обучение, повысить свой уровень именно в знании использования традиционной китайской медицины. и Поэтому, дорогие друзья, если у вас желание, имеется желание более подробно, узнать, изучить все особенности данных проработок, так скажем, узнать все секреты, которые в себе кроят биологически активные точки и какое воздействие все это оказывает на наше здоровье. Вы можете также узнать в представительствах, когда будет обучение зарегистрироваться и Международный бизнес-колледж ФАХО также проведет данное обучение для вас. Итак, все точки, которые мы сейчас фиксировано прорабатываем, они все имеют воздействие на оздоровление при состояниях плечелопаточного лопаточного периартрита. Если же наблюдаются вот проблемы состоянием Шейно-плечевого отдела как раз таки такая проработка позволит очень заметно оказать воздействие, облегчить состояние болей и улучшить общую проходимость в данных областях. То есть одно дело, когда это мы а, сейчас можем, да, просто на словах сказать, что да, действительно эффект есть. Другое дело, что а, клиенты, которым осуществляют данную процедуру, уже сами на себе чувствуют а, улучшение и а, сами вживую, да, могут сразу тут же вам ответить, какое ощущение они сейчас уже испытывают. Итак, сейчас я осуществляю проработку области uh, точки Таджуй, области седьмого шейного позвонка. Да, в в данной области очень часто у многих людей возникают проблемы, когда образуются вот застои, образуются такие наросты, шишки богача. Поэтому проработка именно области седьмого шейного позвонка, в частности воздействия на точку таджуй, оказывает улучшение в проходимости меридианов, улучшение проходимости энергии ци и крови, что в дальнейшем предотвращает уже головокружение, головные боли. Обратите внимание, что одна рука сейчас у меня оказывает проработку, а вторая рука фиксирована воздействует на точки, которые располагаются в области плеча. То есть одна рука у меня делает такие легкие круговые движения, прорабатывая седьмой шейный позвонок, а вторая рука фиксируется на, на уровне плеча. После данной процедуры клиент будет ощущать состояние легкости в области головы, а также будет ощущать прекращение состояния головокружения. Самое очевидное, что происходит после данной процедуры, вы можете наблюдать, как резко начинает уменьшаться после проработки, да, то есть происходит уменьшение вот данного нароста на а, седьмом шейном позвонке. Если, вы做得好, см, мм. Если процедура данная сделана очень качественно, очень профессионально, то даже за одну процедуру можно уменьшить а, вот объем. 那如果说我们屏幕前的朋友说老师你讲的这些穴位我怎样才能明白能记下来呢不用着急我们公司有专业的经络穴位挂图你们可以向分公司咨询进行购买 если же у вас сейчас возникает вопрос касательно точек, на которые я оказываю воздействие, где они находятся, как их правильно, так скажем, отыскать, здесь вы тоже можете не переживать, так как в представительствах, в филиалах имеются специальные плакаты, на которых подробно специалисты по-русски указали каждые точки, указали местоположение, то есть там наглядно все это видно. 那么现在这个动作主要是打通肩胛骨内缘的所有穴位包括有肩周炎、肉和骨头粘连这个动作是非常 Обратите, пожалуйста, внимание, следующее действие, которое сейчас я выполняю, направлено на проработку биологически активных точек, которые располагаются на лопаточных костях, располагаются на уровне плеча. Также данное воздействие оказывает очень хорошее регулятивное действие на костные и мышечные ткани, которые располагаются в данной области. 那我们很多人说, 这个时候的话呢, uh, часто люди говорят, что вот сильно очень ноют uh, плечевые суставы, болят, устают плечи, чувствуется такая тяжесть именно в области плеч. А, как раз таки вот данные действия позволяют а, стимулировать улучшение и укрепление а, мышечных тканей в области плеч и а, снятие вот этого напряжения и а, придания силы. Обратите также внимание, что у некоторых людей не поднимается рука наверх, бывает не заводится за спину и так далее. То есть это также все связано с ухудшением уже состояния мышечных и костных тканей. Поэтому проработка в данной области может разрешить данную проблему, и рука после проработки может без проблем также начать подниматься наверх или заводиться за спину сейчас следующим действием я прорабатываю уже 啊, ручные меридианы которые проходят через данные области и часто также партнеры спрашивают у меня скажите пожалуйста почему после проработки уже в течение 20 минут человек может наблюдать такой удивительный эффект когда рука резко начинает становиться подниматься чуть выше или заводиться за спину то есть почему это происходит я уже несколько раз говорила о том, что сам биоэнергомассажер, сочетая в себе методы древней традиционной китайской медицины, имеет прямое воздействие на биологически активные точки человека, а также на энергетические каналы, на меридианы. Поэтому при воздействии в совокупности на данные как раз-таки проявление нашего человеческого организма, это дает очень сильное улучшение состояния здоровья. Uh, также дополнительно не забываем о том, что мы постоянно после процедуры uh, и во время процедуры используем энергетический бальзам, который также uh, изготовлен uh, из экстрактов uh, древних традиционных китайских трав. Энергетический бальзам также способен а, проникать в области нашего тела, а, воздействуя на а, наши а, клетки, также пробуждая их, и также оказывает воздействие на улучшение, а, на улучшенное состояние проходимости а, меридианов. <laughs> 啊, также 啊, травы, на которых основана рецептура энергетического бальзама, 啊, способна улучшить 啊, кровообращение, способна улучшить состояние работоспособность 啊, клеток, активизировать их, что 啊, в общем дает результат именно по 啊, улучшению различных областей тела. То есть в кратчайшие сроки человек уже сам может наблюдать улучшения по своим ощущениям. Также данное воздействие продукции способствует улучшению состояния кожи при возникновении различных синяков, в подтяжке кожи при нарушении состояния именно возникновения различных пигментных пятен на коже при возникновении сыпи аллергической реакции и так далее. Итак, дорогие друзья, обратите внимание, сейчас я прорабатывала уже на протяжении нескольких минут а, данную область, и а, вы можете видеть, что а, в области седьмого шейного позвонка произошло такое а, улучшение, то есть данная область, она разгладилась и стала более ровной. 啊, 正对于我们一切, 如果还有不明白的, 有什么需求啊, дорогие друзья, если у вас 啊, остались также еще моменты недопонимания касательно биоэнергомассажера, 啊, касательно его воздействия на 啊, человеческий организм, без проблем вы можете обратиться в филиалы представительства, где вам также подробно смогут разъяснить основные его функциональности. Также одним из заключительных действий обязательно мы должны осуществить проработку ручных шести меридианов с инской и янской стороны. Это очень важно. Это будет способствовать улучшению состояния при мышечных болях, при костных болях и также при состояниях онемения. Потому что а, хорошая проходимость энергетических каналов позволяет а, улучшать проходимость энергии ци и крови, что в дальнейшем улучшает и микроциркуляцию, и воздействует на мышечные и костные ткани. Обратите внимание, что меридианы в области рук я прорабатывала с внешней стороны, также сейчас прорабатываю и с внутренней стороны. <тас> После проработки одной руки также необходимо и другую руку обязательно также проработать. 啊, не важно с каких меридианов вы начинаете проработку с иньских или с янских, в любом случае необходимо с двух сторон осуществить данную проработку. Обязательное воздействие должно оказываться как на меридианы, так и на точки. Поэтому даже через одну процедуру вы а, сможете дать а, клиенту ощущение изменения в а, лучшую сторону. Беда, дичи. Дорогие друзья, я сейчас прекрасно понимаю, что мы ограничены во времени, поэтому нету такой возможности более подробно остановиться на каждом шаге, потому что необходимо вам всю процедуру частично продемонстрировать. Uh, уже uh, в эту среду, на этой неделе, также очень uh, профессиональный специалист Международного бизнес-колледжа Фахоу uh, проведет uh, семинар, который очень понравится uh, женской аудитории. 女性想要延缓衰老. <говор> как раз таки будет даваться информация о том, как правильно необходимо ухаживать за энергетическими каналами и состоянием здоровья матки. <говор> <говор> Часто мы говорим о том, что когда лицо начинает у нас, так скажем, Э, старица это говорит о том что состояние матки тоже начинает э, стариться Поэтому уже в эту среду уважаемые специалисты Международного бизнес колледжа ФАХО, мистер Лоудзефа, расскажет подробно, каким образом правильно необходимо воздействовать на энергетические каналы и состояние здоровья матки.